Всем привет, ребят! Меня зовут Матвей, я все еще специалист по заработку в интернете с нуля. Сегодня хотел бы порекомендовать вам канал Ломастера. Это системный администратор, который дает профессиональные видеосоветы. Что это значит? Это значит, что когда я вызывал к себе компьютерного специалиста, ко мне пришел бородатый мужчина, весь в прыщах и с большим пузом, который паял мне провод, меня просто обрезали провод, и он его паял. Паял он его ужасно, от него пахло, и кажется, когда он э, паял этот провод, он еще и пукал, потому что в помещении было невозможно находиться. Как решить проблему с компьютером без такого специалиста? Подписавшись на канал Ла Мастера, вы получите советы по тому, какой выбрать микрофон, какую выбрать видеокарту, как скачать и установить Photoshop и кучу полезных советов по компам, плюс можете задать свой вопрос, парень вам с удовольствием ответит. Так что ссылка в описании, я же нажал подписаться, я нажал подписаться. Сам лично подписался, вам тоже, смотри, YouTube сбрасывает. Все, сработало. Рекомендую, ребят, ссылка на экране в описании. Поехали. Как и обещал, ребят, новое видео каждое утро в 9 часов утра. История какая? Задавая вопросы к роликам с ответами на вопросы, например, к этому, и набрав много пальчиков вверх, вы имеете возможность, собственно, Получить ответ на вопрос абсолютно бесплатно, без смс и даже без регистрации. Имеет ли смысл рекламировать канал на YouTube через AdWords? Так, то есть я хочу путем рекламы на чужих каналов рекламировать свой. Я понял, используя оверлей. Смотри, дело в том, что на данный момент в AdWords цена показа э, минимальная, да, вот этого всего, э, видеорекламы 0,01. Это, это доллара, да, то есть. Это получалось чем? Мы вчера считали, кстати, с клиентом. Умножаем на 70, примерный курс доллара, там чуть больше, чуть меньше. То есть получается, что просмотр выходит 70 копеек. Это очень дорого по рынку. Мы умеем считать рекламу намного дешевле и считать, покупать рекламу у ютуберов, даже у самых отбитых, намного выгодней. Но AdWords будет работать, если вы продаете какие-то необычные предметы. Например, если это невозможно продавать через YouTube или сложно продавать через YouTube. Например, квартиры, машины. Вот это уже поинтересней, то есть мало кто рекламирует, например, машины в открытую на YouTube, хотя есть платные тест-драйвы, но вот запустив рекламу в Google AdWords, вы можете платить такие деньги за показ, просто потому что вы продаете машины, вам это отобьется. Если мы говорим про игровой канал, про канал какой-то такой развлекательной тематики, то это не отбивается. Спасибо, ты хорошо мотивируешь. Хотел спросить, вот ты говоришь 50 рублей за шапку. Я тоже так делал, спустя неделю кто-то откликнулся, но он передумал. Я искал во всех пабликов, типа начинающих ютуберов и так далее, как найти заказчиков. Я думаю, что, во-первых, если ты работаешь за очень маленькую денежку, в данном случае за 50 рублей, то у тебя довольно много проблем будет, потому что все-таки, ну, я пока что просто пользователь говорит. У тебя будет довольно много проблем с тем, что, во-первых, стоимость привлечения клиента часто дороже, чем 50 рублей. То есть, если бы ты делал шапки, например, там, по 1000 рублей, но сделал группу ВКонтакте, которую продвигал бы через таргет ВК, и таргетировал на ютуберов, на членов пабликов Ютуба и спрашивал, нужен нужно ли вам оформление канала. Ты мог бы продавать дороже, но часть денег тратить на рекламу. Во многих товарах, как вы знаете, например, вот где наш любимый, далеко лежит телефон. Ну вот во многих телефонах, просто я хотел про iPhone сказать, он поинтереснее в этом плане. В цену включено то, что это разрекламированная марка, разрекламированный бренд. Затраты на рекламу часто вписываются уже в цену товара. Если ты делаешь что-то очень дешево, в данном случае за 50 рублей, естественно, у тебя не остается денег на рекламу. Я бы лучше делал по 500 и из них 300 вкладывал в поиск клиента, в рекламу. Как набрать 1000 подписчиков на моем канале? Ну, поскольку три пальца вверх, давай посмотрим. И, как вы видите, смотреть здесь не на что. А, как мы уже неоднократно обсуждали, здесь вот, вот все ошибки начинающего канала практически здесь есть. Ужасная непонятная шапка. Микола, Фень – это никто, это непонятно кто. А, аватарка непонятная. А, плейлисты нет, не слышал. А, превьюшки нет, не слышал. А, описание канала отсутствует по определению. Ну то есть на таком канале 1000 подписчиков будет набрать сложно. Поверь, если бы ты делал более качественно, у тебя уже была бы тысяча подписчиков. Кстати, ты за два года не набрал даже тысячи подписчиков. Это смешно. Я бы в такой тематике набрал тысячу подписчиков, ну за месяца два спокойно, не напрягаясь. Ну ты снял немножко роликов, потом на канал забил, но это классика, ребят. Давайте не будем тратить время. Так, что еще есть интересного? Так, так, так, так, так, так, так. Панда, записывай видео по 50 минут. Это очень интересно. Я хоть и не смотрю твой канал про доту, но ты мой любимый блогер. И я когда в вов WoW играю, тебя слушаю и Архимонду говорю, погоди, там панда что-то интересное говорит. Спасибо за частые видео, да. Спасибо, Pfizer Games, за теплые слова. Действительно приятно, что помогаешь людям. Я надеюсь, что ты не только слушаешь, но ты еще что-то делаешь, как-то развиваешь свой канал. Дай посмотрим, что за канал. Надеюсь, что ты как-то развиваешь свой канал. Пока что... Я бы не сказал, что много тебе удалось. Кстати, вот здесь очень красивая превьюшка. Мне очень нравится. Ладно, поехали дальше. Стоит ли покупать пиар, если канал не особо стабилен? В качестве частоты выпусков роликов, а также тематики. Ну и качество видео и моего голоса в нем, соответственно, еще не на достаточно хорошем уровне. И тут у меня возникает к тебе вопрос, брат. Почему качество твоих видео не на достаточно высоком уровне? Почему ты не можешь выпускать ролики часто? А пиар это хорошая вещь пиар нужно покупать, вероятно, да, при очень многих схемах продвижения пиар покупается, покупается много. Что тебе мешает начать делать ролики хотя бы по расписанию, что мешает делать два ролика в неделю? Видишь, вот когда канал все обо всем, немножко тяжело, немножко тяжело это все делать. Вот смотри, за два месяца опять же, да, а потом ты скажешь, вот, ничего не работает, невозможно продвинуться на Ютубе, это нереально. Хотя смотри, за два месяца ты снял буквально шиш да шиш не шиша, как говорится. Хотя смотри, у тебя ведь нормально, то есть ну лайки, 300 просмотров, то есть какая-то активность для старта у тебя есть. Почему ты не занимаешься этим? Почему ты все пускаешь пускаешься самотек? Почему такое плохое описание? Просто я делаю акцент, потому что у многих такая проблема. Короче, на твой вопрос отвечаю так, да? Определись четко с тематикой, определись с частотой выхода ролика и потом заказывай рекламу, когда у тебя будет много, ну или с десяток роликов хотя бы хорошего контента. Привет, панда! Хотел бы задать вопрос... Что делать, если одноклассники смеются над моими роликами? Я просто не могу начать. Я начал этот канал, да, я так понимаю, что когда мне было 10-12 лет. У меня нет хорошего микрофона, мне 14 лет, голос еще детский. Но люди относятся к этому негативно, ведь я стараюсь. На канале 70 подписчиков. Я не зарабатываю на YouTube, а просто собираю аудиторию. Вопрос заключается в том, что делать, если одноклассники мешают начать канал. Давай посмотрим, что в комментариях что это интересно. Забей на них, они просто завидуют. Да, все фигня, было то же самое. Так, так, так, то, что думают эти другие. Ну да, в общем, ребята пишут примерно то же самое, что хотел тебе сказать я. А, Во-первых, тебе нужно начать с того, что все-таки с аватарки убрать флаг сексуальных меньшинств. Это очень странно, что у тебя на аватарке флаг сексуальных меньшинств. Но, если отбросить этот флаг, давай я на тебя подпишусь даже, чтобы одним из твоих подписчиков был я. Вот, пусть одноклассники э, посмотрят, что я на тебя подписался, и свое мнение собачье себе засунут э, в... Собственно, туда, куда стоит этот засунок. Дело в том, что, когда я был маленьким парнем, маленьким парнем я был, да, не удивляйтесь, я тоже очень был неуверен в себе. Я думал, что другие люди делают что-то правильно, а я один такой, какой-то не такой, у меня все нехорошо. Там, в 14 лет я думал, у всех есть девушки, у меня нет девушек. 14 лет я думал, у всех богатые родители, у меня бедные родители и так далее, и тому подобное. Вот эти все у меня там прыщи, там еще что-то. А сейчас мне 24, я сижу не бритый и меня абсолютно это не колышет. Дело в том, что когда люди видят успех другого человека, вот, например, почему всегда троллит качков, да, мужиков, которые большие и накачанные, но делают это в интернете? Потому что когда ты дрищ, как я, вот такой худой, беспонтовый парень, и не хочешь идти в качалку, не хочешь заниматься, но вокруг накачанные парни, и ты видишь, что девочкам нравятся подкачанные парни, спортивные парни – это здорово, спортивные парни бегают быстрее тебя, а спортивные парни могут тебя побить. Тебе нужно как-то обороняться, и ты начинаешь придумывать себе всякие отмазки, чтобы не заниматься спортом. Хотя доказано не раз научно, да, что заниматься спортом в меру, при правильном питании, за этих спортом, ты начинаешь выглядеть лучше. Это доказано. Люди находят себе отмазки, например, говорят, все качки тупые, или у всех качков не стоит пипирка, или у них слишком маленькая пиперонька. То есть, они придумывают какие-то отмазки, чтобы э, обелить себя, чтобы успокоить себя, сказать, фух, слава богу, я не предприниматель, предприниматели все время убивают, э, там держат в заложниках, у них вымогают деньги, слава богу, я хожу на завод в 8 утра, на заводе спокойно работаю за 10 тысяч, но зато у меня есть стабильность. Знакомые слова, не правда ли? Поэтому, слава богу, я не зарабатываю в интернете, да? Потому что в интернете одни там, одни лохотроны, и заработать невозможно. Слава богу, я такой умный, не зарабатываю в интернете. То есть это типичное мышление для любого возраста, просто оно по-разному в разные коды и среди разных интеллектуальных кругов, скажем так, позиционируется. Но по большому счету разницы никакой нет. Всегда люди, когда видят какой-то успешный пример, когда видят человека, который выбивается из толпы, который не такой, как все, неважно, в хорошем смысле или в плохом, они стараются его немножко задавить. Так действует толпа, и я бы на твоем месте продолжал свое дело, потому что если ты будешь сейчас продолжать вести канал, учиться, потихоньку заниматься, может быть, откладывать денежку на микрофон, у тебя со временем будут улучшаться твои результаты, и посмотрим, посмотрим через 5 лет. Твои друзья, которые сейчас будут пить пиво в подъезде, и ты, который сидит и снимает видео на YouTube, посмотрим через 5 лет, где будут они, где будешь ты. Я, например, со своими одноклассниками сейчас себя уже могу сравнить. Ну и это сравнение не в их пользу, часто. Стоит ли делать интерактив для подписчиков канала? Однозначно стоит. Нужно привлекать аудиторию как можно больше, как можно больше давать какое-то вот взаимодействие с аудиторией. Ну вот пример интерактива – это то, что я сижу и отвечаю на ваши вопросы. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, если я вам помогаю этим выпуском, если вам нравится, что я отвечаю на ваши вопросы. От вас не убудет, как бы, вам это ничего не стоит, а... Я, может быть, где-то немножко в выдаче YouTube буду повыше. Что в плане розыгрышей, игр или вещей, чтобы удержать или привлечь новых людей? Ну, если ты привлекаешь людей розыгрышами, это доказано уже давно, то ты привлекаешь людей, которые хотят на халяву что-то получить. Я не считаю, что это здорово. Крутые вещи не достаются на халяву, понимаешь? То есть нужно быть совсем отбитым школьником-деградантом, чтобы верить, что тебе там в подарок дадут BMW, например. Сколько раз за прошлый год уже люди кинули других людей на розыгрышах этих же самых BMW. Что касается розыгрышей дешевых, небольших вещей, то это возможно, но это не должно быть во главе угла. То есть канал не должен быть каналом розыгрышей. Это должны быть все-таки какие-то, ну как бонусы, как поощрение, это может быть, но на постоянке нет. И нужно искать, конечно, другие пути интерактива, привлекать не халявой, потому что эта тема сейчас очень скатилась. Ну вот мы проводили аналитику, там на самом деле это на поверхности. Сейчас люди в конкурсах участвуют намного меньше, не так активно. Их уже интересуют более дорогие призы, а не то, что можно было разыгрывать раньше. Если вы помните, раньше вообще копеечные вещи разыгрывали или просто получали. Привет, панда! У меня есть свой канал по YouTube, но времени заниматься не так уж много. Подскажи, как быть в такой ситуации. Ну смотри, на самом деле я не верю в то, что нет времени у людей. Я повторюсь, у меня был период, когда я в 5 вечера уже был дома, с 8 до 5 я работал, выезжал я из дома примерно в 7.10 я садился на автобус, и где-то в 6.40 мне нужно было выйти из дома, ну в 6.45, то есть ну перекусить, выйти из дома, чтобы в 7.10 быть в автобусе. Я доезжал до работы, без 15.08 я начинал работать, ну и собственно там у меня не было возможности вести свой YouTube канал. И в 5 вечера я возвращался домой, иногда задерживался, потому что там проблемы были, пробки. Ну, короче, в 5.15, в 5.20 я, помывшись, садился делать видео на YouTube. Делал их до 11 вечера, ничего не успевал, работал на балконе, тяжело было. Но мне, мне хватало времени все сделать. То есть я ничего не успевал лишнего, не успевал, там не было времени на личную жизнь, не было времени почитать книгу какую-то умную. Я слушал подкасты в дороге. Вот. Я там часто питался где-то в столовой или по-быстрому, или чем-то перезакидывался, но я находил время на занятия, которым мне хотелось заниматься. Если тебе хочешь заниматься Ютубом, ты найдешь такую возможность. Если нет, то как бы, ну о чем говорить. Так. Да, да-да-да, пишут, что я завел себе Инстаграм. Да-да, ребят, ссылка в описании, да, Инстаграм, да. Посмотрев множество каналов, как у нас, так и за рубежом, понял, что сейчас хорроры очень популярны, и Вордстат говорит об этом. Может быть. У меня наикрутейший голос говорит, да и шуткануть могу. Серьезно, наикрутейший голос. Я просто хочу услышать, вот, к сожалению, нет видео. Есть видео? А, ну это, это понравившись. Просто хотел хоть раз в жизни услышать наикрутейший голос. <связать> не, к сожалению, не получилось. Ладно. А, стоит ли снимать хорроры или это бесперспективняк? И ниша забита на фул. Ну смотри, ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, что хорроры популярны, и Вордстат об этом говорит. И потом ты спрашиваешь, стоит ли снимать хорроры. Нужно проводить аналитику. Я думаю, что хорроры в далекой перспективе не самый лучший контент с точки зрения монетизации, потому что не очень понятно, что там продавать, а жить на партнерку YouTube, мне кажется, немножко странно. С другой стороны, к мистике у людей всегда есть какой-то интерес, люди всегда хотят что-нибудь страшнее, как свинью Бэтмена, например. Поэтому, возможно, стоит снимать хорроры. Здесь, понимаешь, здесь очень мало, мало вводных данных, то есть я понял, что ты хочешь снимать хорроры, но непонятно в какие именно, то есть это будут истории, это будут там какие-то супер э, нарезки, монтажи, может быть это будет красивая женщина с большой грудью, тем более что у тебя ш... наикрутейший голос, может быть получится как-то так сделать супер шоу, то есть вопрос очень сильно в контенте, даже не, не всегда в нише, а вопрос в контенте, здесь мало водных данных, я не могу вот так огульно сказать точно тебе, потому что ты же хочешь точный ответ, точно ответ тебе дать, к сожалению. На данный момент не могу, нужно хотя бы посмотреть твой контент, послушать наикрутейший голос. Привет, панда, мне 14 лет. Прошу ответить на мой вопрос. Хочу научиться зарабатывать в интернете, чтобы был стабильный доход в 5-15 рублей. Но я даже не знаю, где и как. Подскажи, где взять неплохой старт и главное, как. Есть такая вещь, многие люди берут какую-то супер крутую книгу, какой-то курс покупают, какой-то тренинг там скачивают, неважно, там то И им там под, по полочкам все разжевывают. И, честно говоря, на канале «Заработок в интернете с нуля» у меня есть очень сильное ощущение, что я уже разжевал очень много вопросов. И более того, есть куча людей, которые чему-то у меня научились, оставили отзывы и даже заработали там больше 100 тысяч рублей уже на этом. То есть реально есть люди, которые вот научились зарабатывать в интернете благодаря мне. Их уже довольно много. И в этом году их будет еще больше, потому что я буду развивать это направление. На данный момент я снял 171 видеоролик. И тут приходит Андрей Иванов с 6 лайками на комментарии который говорит что же мне делать что же мне делать я не знаю как ответить на этот вопрос андрей если ты не готов э, посмотреть э, то что я уже снял почему я должен тебе снова с нуля вдруг рассказывать я тем не менее кину ссылку в описании на ролик как заработать доллар в день посмотри конечно но очень странно очень странно что до тебя так ничего и не дошло или вероятно ты просто зашел написал комментарий и на шару ждешь что прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Это свойственно многим людям, я считаю, что это не очень выигрышная стратегия. Вы как знаете, вот есть девушки, которые до 30 лет или там до 35 даже всех динамят и ждут волшебника или принца. Вместо того, чтобы строить отношения с нормальным парнем, они ждут, что вот волшебник прилетит. Вот так же и многие парни тоже ждут, что в жизни все деньги сами свалятся с неба. Пандос. Заметил, что качество роликов дает намного больше профит, чем их периодичность. Любой ролик, на который я трачу достаточно времени, силы и знаний, всегда приносит хорошую отдачу. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что ты и прав, и не прав одновременно. Во-первых, больший профит почти всегда в 95% случаев будут приносить ролики, на которых высокое удержание аудитории. Ролики с высоким удержанием аудитории, это можно смотреть в YouTube Аналитиксе, если у вас там удержание 60%, 70%, а лучше еще больше, то такие ролики будут всегда приносить большой профит, как денежный, так и они будут легче подниматься в топы YouTube, так и такие ролики тупо показывают, что они интересны зрителям, тем, что они удерживают аудиторию. То есть, если вы сейчас все еще смотрите «Мое стариковское кряхтенье», то значит я хорошо удерживаю аудиторию. Поэтому... Не всегда важно, сколько сил ты тратишь на ролик, важно, насколько ты удерживаешь свою аудиторию. Но в целом, в целом, можно с тобой и согласиться, сказав, что действительно, чем более качественные ролики у тебя, чем более они красочные, интересные, чем больше времени потрачено на монтаж, тем большую они отдачу могут принести, если на них высокое удержание аудитории. Давайте такой простой пример. Иногда приходишь в кино, смотришь фильм полтора часа и понимаешь, что ты выходишь пустой. То есть, ну что, посмотрел фильм какой-то, ну ну не знаю, ну какой-то фильм. Спецэффекты, взрывы, все красиво, но ты выходишь такой, что я только что посмотрел. Я, например, так ходил на Терминатор Генезис, то есть, вот, вот что я посмотрел. Вот, поэтому часто людям какая-то полезная информация, какой-то выжимка какая-то, четкий какой-то этот, месседж им важнее, чем качество того, что происходит, собственно, в их мониторе. То есть не так важно качество. Более того, я тебе скажу, смотри, есть же перископ сейчас, да, это же вообще новый формат. То есть какой-то вот такой вот пол экрана, да, непонятные какие-то. У, не, у некоторых подлагивает, но меня же смотрят. У меня сейчас на трансляциях, вот на хороших уже по 150 человек бывает. Ты, представляешь, в онлайне. Я сижу, вот. То есть ни качества, никакого монтажа, ничего нет. Просто... Мои мысли интересны людям. Кстати, ребят, вы очень много теряете, если не подписались на мой перископ. Я там ссылку в описании. Ну, успей, успейте вскочить в поезд, пока он не уехал. Он, он уезжает все дальше с каждой секундой. Через ВК можно хорошо забирать просмотр. Сам так делал. Сделал видео здесь 10 минут, ВК его покидал. Сейчас на видео 26 тысяч просмотров. Смотри. А, давай посмотрим твой канал. Вероятно, если это связано... Угу. Смотри, вот из твоего канала я не вижу, во-первых, ролика с этой просмотром. но ты другой какой-то имел в виду. Дело не в том, чтобы заработать много просмотров из контакта, если мы говорим не о спаме, а предложить новость, нужно предлагать какие-то такие новости, которые возьмут администраторы. Таких новостей довольно мало. Администраторы берут далеко не все. Можно набирать просмотры через контакт? Можно. Но подходит ли этот способ 7, я очень не уверен. У нас, например, довольно слабо в последнее время работают просмотры через «Контакт». Покупать рекламу «ВКонтакте» нам и вовсе не нравится. Очень маленький выхлоп. Так. Как всегда, ребят, я отвечаю на вопросы, на которых много пальцев вверх. Потому что, как вы видите, ответить на все вопросы я просто не могу физически. Мне просто не хватит времени. Лазил по пабликам «ВКонтакте» и смотрел группы «ВК». Начал пробовать заработать на буксах. Почему ты не ценишь такой вид заработка? Объясню не ценю такой вид заработка потому что мне кажется что это заработок очень глупый то есть заливать видео я, я не готов например сейчас рекомендовать людям вместо того чтобы заливать свои видео на youtube там получать деньги за то что они подписываются на кого-то в инстаграме или накручивают кому-то лайки в перископе я понимаю как работают все эти сервисы глупые эти сервисы не развивают мозг, они делают из вас обезьяну. Ну, слушай, если вы хотите работать на обезьянной работе, вы можете пойти и э, устроиться на кучу обезьяних работ. Есть куча обезьяних работ в офлайне, я не буду их называть, чтобы никого не оскорблять, да? Но есть куча работ, для которых большого ума не надо. Поэтому я ну, не хочу никого оскорблять, потому что первые деньги есть первые деньги, можно чем угодно заниматься. Но мне кажется, что если мы говорим о том, чтобы там за 2 рубля сидеть, портить свои глаза и подписываться на кого-то в Инстаграме, как это обычно бывает, я бы лучше порекомендовал заняться делом, начать какой-то полезный вид заработка, раскачивать, да, учиться чему-то хорошему, вот, чтобы были какие-то перспективы. А вот эта обезьянья работа, она от вас никуда не уйдет никогда. Поэтому я не буду рекламировать буксы, мне это не интересно. Не буду учить. Людей делать буксы. Так. Просьба снять видео пошагового заработка, чтобы каждый мог справиться. Я тебе объясню, брат, в чем дело. Чем более сложный вид заработка, да, чем более сложные инструменты используются, тем больше нужен коэффициент интеллекта. Есть темы, в которых зарабатывать несложно. Но здесь, как бы, на мой взгляд, пара факторов есть. Во-первых, насколько вы соображаете, во-вторых, ваша предприимчивость и насколько вы умеете себя мотивировать. Далеко ходить за примером не нужно. Есть замечательный канал, на который я тоже оставлю ссылку в описании, где парень перезаливает мои перископы. Таких парней было 15 человек в итоге. Из них только несколько, вот буквально три собственно, добились каких-то результатов. То есть можно бесконечно делать ролики с пошаговыми действиями, да, но большая часть людей все равно ничего не будет делать. Мы экспериментировали, мы делали 300 роликов, звали людей участвовать. Мы делали перезаливы, звали людей участвовать. Мы делали вот этот вот ролик, да, как заработать доллар в день. Тоже я оставлю ссылку в описании. То есть я это делал на самом деле дофига всего уже. Вот в том числе с перископами я вот последний эксперимент дал людям заливать перископы. Ну и что, сколько людей начало перезаливать мне перископ. А чувак уже партнерку подключил, у него уже почти там 500 подписчиков. За неделю практически, ну там, чуть больше, за 10 дней, да, не напрягаясь. А люди сидят. Панда, дай нам инструкцию пошагового заработка. Вам эта инструкция нужна, чтобы просто видео посмотреть и закрыть. Кто хочет, те уже зарабатывают. Есть такие схемы на ютубе, бешеные. Так, просматриваю видео регулярно, мотивируешь своим рвением. Начал вести канал в конце августа, на данный момент у меня 2300 подписчиков. И почти 200 тысяч просмотров. Хочешь собрать у тебя побольше, поэтому разумным решением будет заказать спонсорство в конкурсе у большого канала. Не уверен, не уверен. Вскоре надеюсь поговорить с тобой в скайпе, написав тебе «Хей», когда ты меня промотивировал, теперь у меня 100 тысяч подписчиков, спасибо. Но это потом, а сейчас заряжайся энергией молодости. Мощь. Насчет конкурсов подумай, я бы не стал, наверное, покупать конкурс. Так, комнатный Рэмбо, спасибо тебе, дорогой, спасибо за тайм-кады. Действительно, это очень очень здорово, ты нам очень помогаешь. Как всегда, ребят, кто напишет тайм-кады, имеет возможность, даже если он лайков много не наберет, получить ответ на вопрос. Тут такая ситуация, кто первый напишет тайм-кады. В этом году заканчиваю школу, поступаю в ВУЗ на факультет программной инженерии. Говорят, там очень тяжело учиться, но я знаю, что моих мозгов хватит, но есть одно на YouTube. Я боюсь, что не буду успевать хорошо вести свой канал. Есть один вариант действия, поступить на заочку и зарабатывать на YouTube, а сессию просто разводить. Что думаешь насчет этого? Работаю в со школы, копью деньги на пиар на ютюбе, к лету, думаю, накоплю достаточную сумму. Смотри, мое мнение какое. Если ты, любой из вас, ребят, даже на самом деле, сейчас поступает в ВУЗ и хочет понять, э, стоит ему это делать или не стоит, нужно э, сесть спокойно вечером, можно выключить свет, если вы любите выключать свет, давайте выключим свет. И в темноте самого себя э, спросить, перед сном, не перед сном. Зачем? То есть, вы хотите поступить в ВУЗ. Зачем? Например, если комнатный Рэмбо хочет стать программным инженером, или как там называется это, итоговая его специальность, опа, что упало, роутер упал. И он считает, что это дело всей его жизни, ему это очень интересно, или вам, например, очень интересно быть журналистом, врачом, писателем, кем угодно поступать. Если вы, как я, Поступаете лишь бы куда, я, к сожалению, был немножко не очень осознанным в то время, когда поступал. Если вы поступаете лишь бы куда, лишь бы поступить, лишь бы не пойти в армию, то я очень вам рекомендую не поступать в ВУЗ или поступать на заочку. Особенно, если вы мальчик, у которого нет проблем с армией. Если у вас есть проблемы с армией, то тут тоже нужно смотреть, чем вы будете заниматься, что вы получите от этого ВУЗа. Ну и опять же, в России есть интересные варианты, не пойти в армию, например, есть вариант альтернативная гражданская служба. Про этот вариант много томыслов, много вранья, но если говорить в целом, то альтернативная гражданская служба в России есть, она работает, и это вариант для любого из вас абсолютно, что довольно интересно, не идти в армию. Если интересно, возможно, я сделаю про это какой нибудь ролик. Тема забавная, тема хорошая, может быть, ближе к призыву расскажем, у меня есть друзья в солдатских матерях, Санкт-Петербурга, я думаю, что может быть мы сделаем такой, такую передачу. Значит, еще раз, ребят, ночь, темнота, улица, фонарь, аптека, сядьте и спросите себя, зачем? То есть, если вы хотите уверенно, хотите быть пожарником, хотите спасать людей, хотите работать в МЧС, и допустим, для этого обязательно нужна вышка, идите. Мне же сейчас, э, как бы, вышка нафиг не нужна. Моя вышка вот стоит на полке. Вот. Поэтому как бы... такие дела если вы считаете что это не вышка то как бы окей это хотя бы вещь которая есть мало у кого Она реально дает те бабки в отличие от вышки которая может ничего не принести как ты относишься к инвестициям в свой бизнес расскажи формулу грамотного расходования средств я задумывался над этим вопросом но он довольно глупый почему потому что чем более глупый вопрос задаешь, чем более общий непонятный вопрос тем более сложный и глупый будет на него ответ. Поэтому давай сделаем так. Допустим, ты зарабатываешь среднюю, то есть ты имеешь на руках среднюю зарплату в России. Напоминаю, что по данным Росстата, по крайней мере, последним, который я смотрел, она составляет 35 тысяч рублей. Для кого-то, возможно, это огромные бабки, для кого-то это очень мало, но вот средняя зарплата в России по больнице вообще да, составляет вот такую интересную сумму. Можно я вот такой рублик нарисую? Мне нравится такой рублик. Вот. И с глазками он еще будет. Он такой будет веселый рублик. Так вот, 35 тысяч рублей. Например, у вас заработок. Это абсолютно вменяемые деньги. На мой взгляд, это и не огромная сумма даже. Но для кого-то это много, для кого-то это мало, повторюсь. Но данные Росстата говорят, что в России люди в среднем зарабатывают так. Вот. Такой вот красивый 35 тысяч рублей. Теперь поговорим о том, что вам нужно на что-то жить. Я бы сделал примерно так. Питаться, ну, по крайней мере, у нас можно нормально и хорошо на 10 тысяч рублей. Какую-то часть денег вам придется платить за квартиру, за учебу, еще за что-то. Не знаю за что, но тем не менее я бы, э, скажем так, взял еще 10 на какие-то расходы. да. Ну, не будем сейчас обобщать. там У кого-то кто-то на женщин тратит легкого поведения, кто-то на мужчин. Вот, мы напишем здесь. Еда 10. Понятно, кто-то скажет, я найду там меньше трачу. Ребят, ну, есть можно по-разному. Я рассказывал, уже, что можно в ресторан ходить, можно в столовой питаться, можно дома кашу варить. Я такой человек, я могу и в ресторан сходить, могу и кашу поесть. Я, в общем, довольно снисходительно отношусь к еде, если она вкусная, мне не важно, сколько она стоит. Давай просто напишем расходы, да, чтобы ну, не, не заморачиваться. Кто-то там в качалку ходит, это денег стоит. Ну, короче, поняли, расходы какие-то, не будем сейчас. Вот, и у вас остается 15 тысяч рублей. Эти 15 тысяч рублей я бы тратил, собственно, в Биз. Почему в Биз? А, потому что сейчас в России делать вклады не очень интересно. Потому что 12% годовых это как бы ну, не, ну, не, не, не, не мечта, мягко говоря. Вот, поэтому я бы вкладывал спокойно пятнашку в свое дело, в свой YouTube канал, в свой, может быть, там, паблик ВКонтакте, в свой сайт. Куда-то я бы вкладывал оставшиеся деньги. Естественно, если у вас денежный поток в три раза меньше, вы можете по-другому его перераспределять. Но я бы львиную долю вкладывал в какое-то развитие. То есть я вот считаю, что развитие это очень важно. В данном случае, поскольку вопрос про бизнес, я в качестве развития привел бизнес, то есть развитие своего бизнеса. Возможно, у вас будет развитие своего интеллекта, что позволит вам потом больше зарабатывать. Возможно, вы будете вкладывать в это. Вот я понимаю, что для многих сейчас 35 это О, какая цифра, но я просто вам среднюю зарплату в России взял. Это не я придумал среднюю зарплату в России 35 тысяч. Если вы зарабатываете меньше, ребят, ну у вас проблема. Так, но не я виноват, брат. <смех> не я виноват, что у вас проблема. Ну и последний вопрос на сегодня, да, который кое-что набрал. Как перестать лениться? Ты да не знаю, брат, сиди ленись. Ну в чем проблема? В чем проблема, понимаешь? А, давай посмотрим правде в глаза. Да? Есть огромное количество людей, которые уменьшают уровень своих потребностей. Я таких людей знаю массу. Вот смотрите, давайте сойдем. Мне просто понравилась вот машинка. Можно я машинку вам покажу? Я обычно не показываю вам машинки. Мне просто понравилась она. Я не собираюсь ее покупать в ближайшее время, но мне она понравилась. Вот давайте посмотрим машинки, да. Кто-то покупает себе э, Rio Kia, да. Кому-то нормальная машина, действительно неплохой седанчик, но, ребят, это, это самый-самый эконом-класс. Кто ездил в ней, я, например, в ней ездил и даже ездил за рулем этой машины. Ну, это такой себе автомобиль, если говорить честно. Кто-то делает как? Кто-то говорит, я буду ездить на автобусе. Я буду ездить на автобусе, у меня нет денег, я буду кататься на автобусе. А другие люди говорят, э, я буду ездить на такси, мне своя машина не нужна, мне это не интересно. Это тоже это их свободный выбор. да. Кто-то говорит, я куплю себе дешевенькую Ладу Гранту. Ну, ребят, можно посмотреть отзывы. Кто ездил, тот знает, особенно за рулем. Это понятно, что такое автомобиль. Ну, довольно довольно эконом класса, да? довольно экономный. Кто-то покупает вот такую машину, а кто-то покупает машинку, которая мне очень понравилась недавно. Вот такую. Эта машина стоит, просто для тех, кто не разбирается в автомобилях, ну почти в пять раз дороже прошлой. Эта машина выглядит круто, на мой вкус. Выглядит она здорово. Вот. В городе она смотрится в таком цвете очень шикарно. И есть люди, которые не ледятся работать, чтобы заработать себе на крутую машину. Чтобы познакомиться с реально крутой, красивой, интересной в общении, умной женщиной. А кто-то спит с соседкой Машей, которая вся в прыщах, в бегудях. Но за то, чтобы спать с Машей, не нужно прикладывать больших усилий. Вот. Кто-то хочет ездить вот на такой тачке, которую я, например, считаю довольно крутой. Вот. Ну, просто и внешней, и вообще, мне очень нравится она. А кто-то говорит, блин, да, можно ездить и на такой. Все богатые, плохие, я буду ездить вот на такой. Кто-то покупает себе битый старый какой-нибудь года так, 97-го. Жигуль и ездит на нем. То есть, ребят, каждый из вас выбирает для себя, как вы хотите жить, на чем вы хотите ездить, с какой женщиной, в какой обстановке. Я раньше снимал видео на балконе, на ку... ну рядом с кухней у меня был балкон, на кухне хотел сказать. Я понимаю, что потом, когда я снял квартиру, мне понравилось отдельно жить, делать ролики отдельно, это действительно удобнее. Сейчас я купил свою квартиру. Теперь я понимаю, что, наверное, в какой-то перспективе, может быть, лет двух, трех, четырех, мне интересно было бы иметь свой дом. Ну Большой какой-то, да. Может быть, мне было бы интересно уехать из России, опять же. То есть, ленятся все. Лень – это природный защитный механизм человека, безусловно. То есть, чтобы ты там, если бы не было лени, представляешь, чтобы мы, мы, мы бы сорвали себе спину. Но, ребят, у кого-то маленькие цели, у кого-то большие, у кого-то красивые цели, да, повторюсь. А у кого-то цель, как бы, ну, на автобусе едешь на работу, там, минималку зарабатываешь, не знаю. Все люди рождаются разными. Вот. Но если вы, когда видите крутую машину или красивую девушку, у вас замирает дыхание, да, нужно понять только одно, ребята, жизнь у вас в этом теле, по крайней мере, точно одна. Не буду оскорблять там какие-то другие религии. В этом теле у вас точно одна жизнь. И в этой жизни вы или победитель, или в этой жизни вы проигравший. Но лузеры не любят про себя говорить, что они проигравшие. Они все время говорят, типа, ну не повезло, родился не в том месте. ребят. Я родился в маленьком северном городе Воркута. Вы можете погуглить и посмотреть, что это за город. Родители зарабатывали немного, были разные времена. Вот они старались, ну, как бы условия были такие, действительно очень жесткие, действительно жесткие. К чему я пришел? Я считаю, что я еще ничего не добился практически. Но для многих из вас это уже огромный показатель. Я заработал на квартиру на YouTube. Я себя спокойно содержу, могу работать в любое время. К этому может прийти каждый. Это не, это не запустить ракету в космос. Это не что-то суперсложное. На мой взгляд, нужно пробовать. Если тебе лень, ну, оставайся таким. Это твой выбор. Выбор каждого из вас, скажем так. Все, всем спасибо. Надеюсь, был вам полезен. Как, как всегда, в конце был зануден. Но это по-стариковски, ребят. Возрастное. возрастное. Вот Живите красиво, если хотите жить красиво, ну или живите в дерьме, если вам нравится жить в дерьме, нравится оправдывать свою лень. Это ваш выбор, ваша жизнь. Удачи вам!